Да он сразу отказал. То есть так поспортировывать вопрос, что если ты точно тебе удобно, ты хочешь. да. Ну, да не не знаю, никак. А Когда это забор жизни? Ну как никак. В этот момент есть ситуативная роль, Ситуативная. я вам сказала, что есть роли выбранные, но есть ситуативные, есть день. Вот я вообще мама, я мама, понимаете, вообще, я родила четверых детей, они вон там бегают, но есть ситуативное действие по отношению к этой роли. Дети подбегают и обнимаются. В этот момент я обнимаюсь. Но дальше они еще чего-то от меня хотят. Того, что обычно происходит дома. Потому что мы работаем дома. Но, естественно, они привыкают, что мама в доступе. И в этот момент я выбираю быть не мамой. Это не значит, что я все, я развожусь собственными детьми да, на все оставшиеся. Но нет же. И муж точно так же. Он твой муж. Он, в принципе, тебя выбрал. И, в принципе, он берет на себя ответственность. Но в данный момент, в ситуативной реакции, он сейчас говорит по телефону, да, мы же говорим детям, подожди, да, я не могу сейчас с тобой разговаривать, я говорю по телефону. Я сейчас человек, говорящий по телефону, и у меня что? Важный звонок, важный, понимаете, то есть важнее, чем сейчас лепит этого важного для вас создания. Это просто выбор, и вы несете за него ответственность. Но если вы выбираете звонок, в этот момент у вас что есть? Ресурс отказать ребенку. У вас есть достаточная сила, чтобы так сказать, не орать. Орать это как раз, когда кричат ресурсы. Нет. Сила в голосе, чтобы так сказать, чтобы то существо поняла, что сейчас нужно подождать. И иногда, я уверена, у вас это получалось. Правда же? Ну, получалось. Поэтому, если вы хотите кому-то отказать или сказать не сейчас, то ради чего вы ему отказываете, должно быть с вашим сознательным выбором иначе, как понять, что это еще выбор не произошел, вы начинаете колебаться, вы начинаете извиняться, вы, вас начинает вот так рвать. А это значит, что туда вы еще не перешли, этого еще по-настоящему не выбрали. Это тоже еще одна подсказка. Называется сейсный на ресурс, сейсный ресурс своего выбора. И из него ты очень легко установишь нужную коммуникацию, отрежешь то, что не нужно. И будешь адекватен по отношению к своему выбору, потому что это сейчас важно. Поэтому вы помните, что есть социальные роли, есть э, социально уточняющие роли. Что-то, например, плохая мать. Ну, у нее в голове есть такая «я плохая мать». Это определение. Это тоже выбор роли. Кто-то ей говорит, ты плохая мать, и она что делает? Соглашается, она говорит, да, я плохая мать. Ей объясняют, почему она плохая мать. И она говорит, ну да, в принципе, по этим критериям я плохая мать. Но, так как только это навязано, смотрите, чужой волей, обязательства есть, она должна делать то, то, то, то, чтобы быть хорошей матерью. А ресурса... Нет, я все вас по этой схеме, чтобы вы ну, поняли, что нет проблемы, если это ваш выбор. Но любая проблема возникает, когда это чужое определение вас. Как только вы берете на себя и говорите, окей, по моим личным критериям я плохая мать. Все. Это так вот. Пришла в себя сила, посмотрела на своих детей, неважно каких. Гриш, да, я плохая мать. Дальше, естественно, ты спрашиваешь себя, по каким критериям, ну ты понимаешь, чтобы себя определить так, сказать плохая, ты должна поставить себе минусики а, перед какими-то клеточками. Что такое для вас плохая мать? Ну давайте. Наркоманика. Наркоманит, прекрасно, все. Плохая Н мать, наркоманика. Кто здесь наркоманин, женщины? Подняли. <смех> хорошие да, матери. Я да. Все. Хорошие матери. Кричит. А, кричи. Все да. матери кричат. Да, да. <смех> да. Кто Когда кричит я... на своих детей периодически? У меня их нет, но даже нет. А теперь, <смех> а теперь. А теперь послушайте. <смех> слушайте. руки. Кто... кто кричит? Кричал. Будем, да, кричать. Мы Будем мы кричать. кричать вечно. Итак, а теперь послушайте. Являются ли те женщины, которые подняли руки? Вы являетесь плохими матерями? Нет. Нет. нет. А почему нет? По Это не мой критерий. Это не, это не ваш критерий. Это очень важно. По ее критерию, да. Но если это не ваш критерий, нет. Что нормально, иногда надо отвлекнуть, что там называть, воспитание. Скажи спасибо, что не особо бью. Учимся себя здесь. А там понятно, да? Что появляется? Появляется свобода от чужих мнений. Причем чужие мнения имеют место быть, потому как они чужие. А нам-то что? У нас по их поводу нет никаких обязательств, а ресурсов они нам точно не дадут. Но если я по своему критерию, например, ну там кто-то... Не читают детям, да? у меня есть критерий читать детям, но я сама с мозгами, и хочется, чтобы с детками было о чем поговорить в определенном возрасте, и поэтому важно читать. Если я, например, два-три дня занималась полностью проектом и не читала с детьми, у меня начинает, кажется, я приближаюсь к званию «плохая мать». Тогда, в связи с тем, что это мой выбор, это мой критерий, у меня есть ресурс, чтобы что? Пойти почитать, ну все, как только я вспоминаю, я просто делаю очень, как только я вдруг вспоминаю, что о, кажется, я не читала детям, или я вообще, я какая мать, как раз вспомнила, выползла из проекта. И в этот момент быстро прошерстила критерии, которые у меня есть, они у меня отработаны, чего я не делала. В этот же момент я иду и с ними делаю. Не надеюсь, Я не дожидаюсь какого-то спецмомента, не, какого да. спец не гноблю себя до этого момента, не разворачиваю реальность. Господи, какой же плохой матери я стану в итоге. И какими дети вырастут мои, которые будут воспитываться той ужасной плохой матери. Ну вы же знаете, как это происходит, да? Можем так с ними жить, прожить. И в тюрьму посадиться, так сказать, да, ждаться потом в тюрьму. У нас ученица говорила, вы сейчас списываете, а потом будете грабить, взрывать. Вот. Вот это цена. Если, например, даже женщина считает, что мать это та, кто родила, обуладела и выкормила, ну еще сопли так утерла по пути, если было время, она здоровее, если это ее принятые критерии, потому что она вот, дитё такое, знаете, бегает, а оболтус, вот, никакой, там успеваемость никакая, где-то дерется, при... она приходит в школу, ей об этом говорят, стеклораздела, так кивает учительница, кивает, и учительница понимает, что она никак не может пробить защиту, и тыкает, и тыкает, Вы понимаете, что у него тройка по-русскому языку, да? Да, я видела в дневнике, такая абсолютная просветленная женщина. Говорит, вы понимаете, куда он катится, куда, Баджа сразу, она же сразу понимает, физическая безопасность, куда катится ребенок, он катится к плохой жизни, ужас какой, потому что плохая жизнь, это для нее абстракция, для нее абсолютная конкретика, это, ну родила, это уже случилось, все хорошо, галочка, потом кормить, одевать, обувать, да. она смотрит, еще если ребенок рядом стоит, то обычно, когда учительница говорит что это про успеваемость, а, а это такая, значит, смотрит на ну ее обувь так, и думает, сапушки ему уже покупать в этом году или в следующий. Вот. курточка, так смотрит, кто-то бегает рядом, говорит, ну какая шмоточка, смотри, надо моему обноски-то обновить, ну, вот. и, и да. И кивает, кивает. И преподаватель ну, никак не может туда, в конце концов. И преподаватель, например, она э, цепляет, говорит, а вы знаете, что натворил в столовой? Мама сразу, столовая еда, да? Что он натворил в столовой? Что в принципе там можно творить, там кушать надо, да? И она спрашивает, ты ел сегодня? А? И говорит, Ел мама, ела, она, говорит, я знала, что не доел, небось. И уже сразу собочку, на, пока покушай. То есть ее вообще не волнует то, что не входит в разряд ее критерий. Она здоровее всех нас вместе взятых, понимаете? В этом смысле у нее броня, потому что она знает свои критерии. И дальше все учительница понимает. понимает. Поэтому он говорит, иди, идите вы. Все, с вашей семьей все Попробуем. понятно. <свят> вот вам конкретика, да? Как работает та модель, когда ваше сознание <свят> начинает себя самоосознавать? Это очень выгодно в том числе. Хотя вам пока кажется, что по некоторым вариантам выгодно, когда кто-то вам навязывает роль. Но это всегда для эго, которое не умеет пользоваться собственными ресурсом, которому лень доставать собственный ресурс, которое боится доставать собственный ресурс. Да? Короче, куча всяких наворотов: больно, непривычно, страшно и так далее. Это вот эго с этим носится и предпочитает, чтобы кто-то чужой ее наименовал. А она, типа, сбрасывала чужие ролевые модели. И говорила: Это, не я! Что вы мне навязываете эти роли? Ну, в это можно всегда играть, это тоже интересно. Тогда, где здесь?